На цыпочках к солнцу Все только сказка, только сон Но ангел курит по соседству И как мираж прекрасен стон Когда сердца срываются с насеста Всегда боялся я существ Что свыше послал он судьбой Я кричал, кричал в протест, в протест, в разрез с собою Нельзя к картине прикасаться Шедевры не кладут в постель И мука по музеям шлятся Когда в душе метет метель Хвала богам за чудеса такие, что вносят краски в серый мир. И коли есть они, они святые, хотя бы тем, что радует всем взор.